Я хочу показать вам, как сделать универсальный кивок из лениновской пленки в домашних условиях, типа рессоры. Можно сделать с тремя рессорами, можно такой упрощенный с двумя. Лениновская пленка, линейка, канцелярный нож. Для начала мы вырезаем заготовки. Делаем штучки две для начала, а потом уже будете делать там с трех весов. Надобится тетрадка, Днечка. вылаживаем ровно по середочке. ручкой проводим ровно посередине, раза два или У нас она получается как выгнутая в одну сторону посередине и проделаем то же самое со второй частью ниппель ну, у меня белого цвета вырезаем штучки два или три диска они у нас будет соединять эти части так. одеваем кембрик на самый тоненький для начала на вот. вторую часть мы прикладываем с задней стороны с нижней и одеваем дальше получился еще один так у нас уже получилось рессора теперь нам надо сделать крепление для удочку Такой провод чтобы ВП у меня 075 мы отрезаем где-то сантиметр только аккуратненько, чтобы не перерезать провод. Снимаем верхнюю оболочку. Оп. Так. И вот у нас получается вот такая загогольника. С дырочками, без кембриков. Берем ушную палочку, отрезаем ватку. И вставляем ее сюда пока мы ничего не обрезаем через эту трубочку у нас будет потом проходить леска берем термоусадку по размеру чтобы она нарезала, и отрезаем по длине переодеваем ее сюда и зажигалкой обсаживаем Теперь нам понадобится еще одна термоусадка большего размера, чтобы мы отделили на синенькую. И сюда мы уже будем вставлять наш килок. Так, вставляем кивочек. И теперь вот эту часть мы вставляем сюда, трубочкой ближе к кивку. И тоже обсаживаем. Вот эту лишнюю трубочку мы отрезаем, оставляем там миллиметра два, чтобы нам легче было леску попадать, и отрезаем вот эти лишние хвосты. Так у нас получился вот такой кивочек нам осталось сделать, это сделать дырочку и покрасить наш кивок. Итак, покрасили, сделали дырочку. Вот у нас получился вот такой кивочек. Вот. Он у нас с двух частей. Делать можно с трех. Для разных типов мормышки Одеваем на удочку. Вот в это отверстие. Вот. Отлично садится. Не мешает. Леска будет проходить Через трубочку, по вот этим вот канавочкам под кембриками. И она у нас не будет слетать с кивка. После рыбалки мы переворачиваем ее. Вот так в транспортировке мы не поломаем свой кивок. Кому было полезно видео, ставим лайки. Не забываем подписываться. До новых встреч, друзья!